Да, нажми На да, красную кнопку. На красную кнопку. кнопку нажми. Держи. нажми. Все, молодец, спасибо. Да, Там, а что нас светло? пошли. Питер Паук. Там сзади нет, ничего Белла игралась с мотыльком и он у нее повис на волосах. Он стоит? Нет? Не стоит. Боял, не пугай ребенка. Пришли на мель покупаться. Well, ну не брызгайся, пожалуйста! тебе ведро, был Не держись за руль, это отпусти, возьми за борт, вон. Ну что, Буняш, тепло ли тебе, девица? Давай, снимай кофту. Мы вылезли. Папа пошел в гости. Вот на ту яхту. Да, яхта называется панда. Из-за того, что у нее кильф, очень длинный, подойти ближе она не может. Вот этот белый буй ограждает мель, на которой мы сейчас стоим. Но мы сюда пришли специально, потому что здесь глубина от пояса до колен, и можно безопасно всплывать с детьми. Собственно говоря, сегодня здесь очень многолюдно. Одни уходят, другие приходят. С учетом того, что в большинстве мест по берегам Пироговского водохранилища бросать якорь запрещено, по крайней мере знаки стоят, то это отмель очень хорошая альтернатива. Давай. Я туда я найдет. Давай. давай, давай. Первый раз меня укачала на яхте. До этого момента никогда не укачивала. Но пока я стояла здесь, на мелководье, а я после купания укладывала Олешку в каюте и нас разворачивала во все стороны, потому что на мелководье волны ощущаются очень сильно Давай. Меня укачало, причем пока я лежала, все было нормально, а вот когда встала, почувствовала, что что-то не то Наступай на этот. Отодвинь его, пожалуйста, ручкой. Покой кушать. Побуде. Нравится тебе на яхте? диск указал что мы их панди отдаем какой панди лодки под названием панда но мы просто не успеем приготовить да. что, не завтра отъезжаем на поезде смотрите как сильно качает когда без шверка на мелководье Витя нас пытается вывести куда поглубже. Дёхен, Давай. Отпускать? Да. Мы решили обойтись без двигателя. Нет, у нас есть двигатель, и Одной силой. Одна уже не носила. Одна попа, по, попасила. Да, одна попасила. Шверт в воде? Да, шверт в воде. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, задавайте вопросы. Мы всегда рады общению. Вот так вот. Папу укачала. <и> его за забор. Ладно, это шутка, он откачивал воду просто из забора. Да, из заборта яхты. А тут там воды слишком много, пришлось откачать часть. Он гиб... губка подтер нормально.